Однажды товарищ рассказал мне историю одного замечательного дедушки. Несмотря на пенсионный возраст, один раз в году дедушка все-таки выходит на работу. Но не стоит ему завидовать. Всего лишь за одну ночь он должен развести подарки к Новому году всем детям и некоторым взрослым, если, конечно, эти взрослые хорошо себя вели. Дед, ты что, не видишь, куда прешь? Да, видел замечательный дедушка и правда плохо. После этого случая я решился на коррекцию зрения. Судите сами, какая ответственность, праздник, подарки, дети. Да и сами застрахованы не были. Во время успешной операции, а какая она еще могла быть в этой истории, доктор, пользуясь случаем, передала привет и поздравила всех с Новым годом. Такой случай нельзя упускать, это все знают. Я хочу пожелать вам и Деду Морозу не только отличного зрения, но и жить на все сто, любить и быть любимыми, эффективно работать и весело отдыхать. С Новым годом! Технология сказочная. Через 25 секунд дедушка понял, что он опять идеально видит, как в детстве. А вы что думаете, все дедушки тоже когда-то были детьми? А что я могу сказать? Заскочил на 25 секунд, и теперь я вижу все. На ближайших 112 лет хватит. Смайл Айс. Настоящий Дед Мороз рекомендует. Рах, тебе дох. Тебе так, мне пора. А теперь я все успею.